Да, ну, господи, еще одна гонка, в которой не непонятно, блин. Мне кажется, я не смогу поворачивать. Хочешь прикол? Ты... А? Ах ты, козень. Ребята, всем привет. С вами, как всегда, Сергей Егора. А это гонки на битве. Да, гонки на арене. Гонки на битве. Гонки Здравствуйте. на битве. Я смотрю, мы одинаковые машины. О, четко. Только моя прокачанная, твоя не очень. Только у меня вообще. Кошмарик реальный. Еще там. Ты уже там во флиш. Минус коробки. Норма. А, ну это.. Ну да, короче, я понял. Это просто кружочки тут. Намотать. Да блин, я под забором застрял. Оп. Я тоже. Нормально. Я в том же месте. Оп, стоперы. Вот нормально. где ты там стоперы нашел? Ну там меня поймал стопер. Каким-то образом. Жуник. Ах ты! Шкурка! Я. шкурка! Это я! Это ты! Смотри, такие. А! А! п, А! Да нормально всю. У меня финиш уже. У меня тоже. <связывающие> Бринк. А мы продолжаем. Я расстроен из прошлой гонки, которую я не буду вставлять, потому что это кусок высера был. Вот. Высера кусок. и Темно, нифига не вижу. Да, не ладно, тут хоть, блин, что-то как-то посветлее, в принципе, вся арена. Не то, что там. Ну Эй, куда ехать -то? Я не знаю, куда ехать. Где-то что-то наверху. А это стенка. Ой, я походу вижу. Кого ты видишь? Чек видишь? Вот, походу, что-то здесь с этим. Нет. Вот оно. Я нашел. Что-то нашел. Где ты там? сюда. Сейчас, погоди, я нашел тут въезд вовнутрь. А ты где? все равно наверху. Я в курсе наверху. Ты где? А, а ты что наверху делаешь? Еду уже там. Где ты там нашел въезд? Ну господи, еще одна гонка, в которой ни хера не понятно, блин. Ты нашел въезд? Сейчас найду. Вот этот, в самом начале, который на контейнерах? О, вот, да. Понял. Опять ни херашеньки, ни какие-то невидимые платформы еще стоят. Ну, э, я тоже думал, что там внутрь ехать вообще надо. Ну... Mm -hmm. mm -hmm. Ой, mm -hmm. картоделы, блин. Ничего не понятно. Mm -hmm. Нафиг, она, вот нафиг ночью делать. Ночные не очень. А, mm нифига. -hmm. О, нифига прикольно. по чипсинкам. Но... А, а я не доехал до чипсинки. Я врезался во вторую. она на катереле это я просто. понял. Надо еще выпрямиться, блин, заранее, наверное. Ой, Серега, сейчас чувствую. Ой. А. Я не могу по чипсам проехать. А чего ты да? Ой, ой, ой. Меня закидывает как-то странно. Я типа с контролем проехал, только на последний, короче, завафлился. Да я бьюсь, короче, мотоком об край, его меня подкидывает, и все, я типа сторможусь. Ты на первую спрыгни сначала, на первую. Так, это я понял. Н не, не с самого верху начиная, я на первую свалился, потом ее стартанул, вот. О, кое-как вообще заехал. Капец. Чё там по этим, да? По рампам? Да? Наверх. Только что-то я дальше не Ай, чё? Не допираешь? А, не, я доехал. Доехал? А! По пожордочке. Ой, сейчас баговать еще будет, наверно. Не, не, он нормально пожордочке. Нет, меня что-то сейчас он скинет. Вот, теперь нормально заехал. Так, вроде еду, вроде даже ровно. О, о, о, вот давай, нифига давай. не ровно поехал. Блин, вот смотри, солнце. О, нифига, вот так вот смотреть сверху. и Вообще нормально. Что а с сверху? Мне солнце в глаз бубасит. А здесь блин темные карты. Так у меня то же самое. Ты сверху монитора смотри. Так сверху монитора мне тоже неудобно. Алло, картоделы, завязывайте ночные гонки делать. Это не осень скидывает. Нормально. Так, все, наконец-то я доперся а -а -а. до чека этого. Паль, мальца. Паль. Ну. Что там потом на рампе делать после этих гордочек? Видишь, просто на нее он тебя на вторую перепрыгивает. Ничего не делай. Окей. Я перепрыгнул. А вот просто... Я сильно разогнался как я все время блин на нее чётко приземлялся не я перепрыгнул а второй раз просто это второй раз просто тоже прямо есть, может даже поперыл немного все. а там в трубу ну. окей а из трубы куда? а там увидишь а есть. все вижу котлетки видишь, да? булки от бургеров. Вот это вот по трубам таким потненько ехать. А какого фига ночь-то кстати вообще стоит. А че, тут еще одна жардочка? Ну, ну, она такая физическая. Ну, это хорошо. А что? вот эти вот трубы, если посерединке скинем, все, ты же пропал. Да еще переходы у него тут такие тупые. Не, может Борач. переходы нормальные, я ничего не говорю. Не, ну там такая, малясь, криво но... кривоватая карта. Малясь? Ну типа нафиг. ну по трубам, а между труб ехать нельзя, я понял Не, можно Но он там как-то багует Эй! меня чуть труба не скинуло Я вот вообще, я вот точно так, а я застрял короче на трубе Эть а, а, короче назад на них можно сдать да, и Серега меня это... обогнал, короче, я тебе скажу А, ну ладно, это ладно Я уже шмякнулся, я в самом конце А, я тоже почти под конец трубы шмякнулся, меня скинул вбок Не, я вот прям у самого вот этого серого пуфика упал А, серый пуфик Пуфик У меня в детстве был друг, его звали Серый А кличка у него была Пуфик А, чё ты? Вот уже он был пухлый Плохой. Да. У тебя-то по ним быстро там так шпарили. Да, на чем да, блин а чё бы по ним быстро не шпарить а все взял чек так куда и дальше просто вниз на землю окей Давай, ладно, хоть чуть-чуть настроение поднялось на ну Блин, там меня прям вообще пробумбило. А, ну и тут все финиш. тебя давай, жду. Да финиширую, что ты ждешь? А, ты достал вперед меня финиширую. А мы продолжаем гоночки на арене. А нифига ты какую взял? Но я тебе сказал, блин, доминатор он типа норм. Можно было, конечно, Гробовоска. пушку гонку, но ладно. Которая едет еле-еле. Ну блин, единственный минус пушки гонки то, что она, блин, заднеприводная прям совсем. Ну да. И слишком мощная, мощи ну, до фига. Мне кажется, я не смогу по ураидам. Хочешь прикол? Да. Эй. -э -э -э. Я что не взял. Так вот, <laughs> это я понял. А вот, кстати, ХЗ, да, ты сможешь по ураидам со этой. Ой, что-то как-то это не пошло. Ой, респавнится вообще где-то, хрен по миге. А, не, едет, едет, не едет? едет. Мне бы... Ага, зап... Серега там на Ипалово такое, не, не детское. В смысле? В смысле? Е едешь такой, да, такой? Бах, опа, а чекпоинт-то здесь? а ах ты На, троллинга. Троллинга. А! Ах ты, козель! Все, да? Да, заехал? Не зря ты такой меня перевернул. Так, что тут по кругу? Что-то смотрю, как-то все делают вот в такой именно. Этой. Да ты щиту! Да я не успел Все, короче, я смотрю, делают в яме почему-то. Ну, может потому что она типа такая пустая. Во, все, пошли спираль. А вот здесь вот на спираль. Пень, не пошло. Так, все, чек взят один, а можно второй. И второй взят. Э, ты меня скинул с дороги, нормально. Здрасте. Дару, блин, не лагай, все нормально. Бэм -бэм -бэм -бэм. Э, ты, а ты Да я уперся этим своим ковшом, короче, в стык. А? Я тоже не взял чек. Отсюда мы допрыгнем, как думаешь? В смысле, я взял чек? А я нет. А я отсюда возьму чек. А, а, а, а, а, а я не взял отсюда чек. А вот все, взял под дорогой. Нормально. Ну тогда и, Аж тебя делает какая-то громадная. Ну что поделать? А вот. тут куда? А, тут финиш уже, еб, пара Тут, тут, тут. Блин, вообще неповоротливая херня у меня. Она ковшом просто все цепляет. Все, а что можно. Ща, ща. Эть. А я заеду на эту фигню? Ага, вот все, кое-как на дорогу заехал. Копец, Ку копец. Ку Куда лететь? Сюда лететь. Я уже лечу. А я не финишировал. А, ты не финишировал? Вс, финишируют. Изи. А, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. До свидания, це.